Российские военные на Украине выигрывают бои на подбитых самолетах и сутками держат оборону. Российские военнослужащие продолжают демонстрировать свое боевое мастерство в ходе специальной операции по денацификации Украины. Мы видим, что они не зря годами оттачивали свои навыки на соревнования, армейские международные игры, которые включают в себя танковый биатлон, авиадарц, снайперский рубеж и мастера артиллерийского огня. Начальник воздушно-огневой и тактической подготовки смешанного авиационного полка капитан Сергей Черный в ходе боевого патрулирования, управляя штурмовиком Су-25, обнаружил движущуюся колонну ненацистов с военной техникой. Противник, также обнаружив российский самолет, открыл интенсивный огонь по нему. Несмотря на массированное огневое воздействие и повреждение самолета, Сергей проявил высочайшее мастерство и уничтожил пять единиц бронетанковой и автомобильной техники противника.